здравствуйте продолжаем рубрику точка опоры сегодня мы снова пойдем а, вглубь себя Потому что именно там находятся основные точки опоры человека. Все находится в самом человеке. Действительно, человек – мера всех вещей. Еще говорили древние греки. Все в самом человеке, тоже оттуда же, из древности. И это действительно так. Я в свое время, где-то больше 10 лет назад, около 15 лет назад, я... Заглянул глубь себя на такую <смех> глубину, что э, это открыло огромные ресурсы. Это был... Э, я разработал практику, поработал с собой э, практику, которую я потом на, назвал, превратил в тренинг «Поток жизни», назвал «Поток жизни». Практика оказалась очень успешной. Я проверил ее на себе. Помню, в конце э, э, 2009 года я проверил на себе эту практику. И что вы думаете, в 2010 году, 2010 году я издал 11 книг, то есть я потом был споражен, хотя я занимался другими делами, ездил, читал лекции, проводил семинары, тренинги и так далее, и плюс к этому еще написал и издал один из книг. Но не то, что я их написал все в этот год. Некоторые, да, были написаны в этот год. Некоторые были доведены до конца, потому что висели таким незаконченным продуктом и так далее. То есть в результате получилось, что я за один год Написал, вот издал 10 книг и это был <смех> это было уникально когда я закончился год я думаю в чем дело откуда как ты так смог это сделать а, оказывается это был результат вот моей этой практики поток жизни а, поток жизни это выстраивание себя, то есть, по сути, вся твоя жизнь становится мощнейшей точкой опоры для последующего. Ты уже не сворачиваешь с пути, тебя просто несет, ты уже по-другому не можешь идти. И предназначение, и все открывается в этом потоке, то есть, ты идешь по своей линии жизни, ты идешь в потоке своей жизни. Вот такой процесс. И это сейчас для меня так и остается самым мощным, самой мощной программой преобразования личности, самой мощной программой раскрытия ресурсов. То есть, по сути, самой мощный точкой опоры. И я его регулярно прохожу сам, потому что провожу его регулярно. Естественно, сам провожу, сам прохожу. Это, и каждый раз открываю все новые, новые ресурсы, новые глубины. И вот в этом году у меня будет традиционный такой поток жизни майский. В май, на майские праздники я провожу в интересном месте этот поток жизни. Поэтому, кто у кого есть такая возможность, присоединяйтесь. В мае месяце мы с вами сотворим удивительный процесс тем более у меня каждый поток жизни он новый каждый включается включает какие-то новые ресурсы открывает какие-то новые грани а в этом году он еще в соединении с ретритом то есть получается и поток жизни и ретрит да еще в таком интересном месте где представлена культура и этника многих стран то есть это будет это будет в россии это будет на границе московской и калужской областей это так что на майские праздники приглашаю вас, и вы найдете там гарантированно, найдете свою точку опоры во всей своей жизни.